Доброго времени суток, дамы и господа! Вторая фаза припатча принесла нам контент активного формата, и теперь нам есть чем заняться. В этом видео я хочу заострить внимание на вторжениях элементалей, но перед этим не стоит забывать о Twitch дропсах которые будут активны уже со среды, поэтому попрошу не забывать заходить на мои ежедневные стримы. Ссылка, разумеется, в описании. Так вот, эти вторжения будут идти постоянно в четырех локациях. Бесплодные земли, Тирисфальские леса, для их отображения не забудьте выбрать правильную временную линию, Северные степи и Кратер Онгора. Нападения длятся по два половиной часа, и в это время будет появляться большой черепок на карте. Это самый главный моб с фрисфавном в 30 минут. Именно с него падают редкие предметы синего качества, которые нужно объединить для создания фамильного аксессуара. Нестабильное слияние стихий. Главный моб имеет механику щита, как башни в террарии, поэтому нам нужно зачистить площадку рядом с ним, и в процессе убийства обычных мобов мы будем получать особую валюту предмет припатча под названием первобытная сущность. Победив главного моба каждой стихии, земля, огонь, буря, вода, будет выдано великое достижение. Первобытные сущности можно потратить на покупку экипировки экипировки 252 уровня предмета, а также можно купить игрушку за 100 первобытных сущностей и сумку ремесленника за 5 этой валюты. Такие товары. Также сущность можно пересылать по ученой записи Blizzard и таким образом одеть твинков. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!